всем привет друзья в этом видео речь пойдет о таком замечательном ключике. такой ключ в разы удобнее обыкновенных классических ключей вот такого формата смотрите вот у классического ключа толстые губки и всего лишь 25 миллиметров раздвижения вот этих вот губок то есть им не везде можно будет подлезть это уже испытано на практике что-то можно конечно откручивать но не так удобно, как вот таким ключом. У этого ключа узкие вот эти вот губки и широкий захват, как у большого гигантского ключа 30 миллиметров. Сейчас я покажу гигантский ключ. Вот такой вот достаточно, ну не сильно гигантский, но большой уже считается. Вот у него 30 миллиметров всего лишь раздвигаются. И вот такой вот ключ. И у него 30 миллиметров причем вот таким ключом видите, какая толщина не везде подлезешь и плюс ручка длинная не везде прокрут сделаешь какой-либо гайки а этим маленьким ключом можно подлезть в узкие места в узкие пространства и ручка позволяет где-либо пролазить и самой руке и плюс не мешает ни во что не упирается Ключ изготовлен качественно. Вот от такой компании это не реклама. Эта компания, кстати, российская. Все думают, что Германия, никакого отношения она к Германии не имеет, опять же. Эта фирма, один из брендов компании Мир Инструмента, которая продает свой бренд Матрикс везде. То есть вот Гросс и Матрикс это ну, одна и та же фирма. И все это российские бренды, которые размещают свои заказы на китайских и тайванских заводах. Также, вот, кстати, это касается и фирмы Омбра. Как многие думают, что Омбра это какая-то там тайванская фирма. Да, они на Тайване производятся, но сама Омбра это владеет фирма российская. И в России зарегистрирован этот бренд. Ну ладно, это речь сейчас не об этом речь об удобстве вот таких ключей. На моем канале я хочу всем доносить информацию о, о полезностях. Друзья, подписывайтесь на мой канал, потому что на моем канале есть много для вас полезной информации. Как вы сейчас заметили в этом видео, вот пример вот с таким вот ключом. Вот так вот он в сложном состоянии, вот такая форма у него. Давайте сравним с другим ключом, который тоже вот из этой серии разводной и вот большой вот такая разница в этих ключах это гигантский ключ неудобен тем что не везде можно подлезть этот ключ хоть и маленький но у него всего лишь 25 миллиметров захват а это маленький ключ, у него и 30 миллиметров, как у большого гигантского ключа, можно захватить что-либо. Вот эта синяя штучка, это термоусадочное, какая-то силиконовое такое покрытие, достаточно приятное на ощупь. Так что, друзья, имейте в виду, что бывают вот такие вот ключи. Да, этот ключ дороже, чем вот эти. Вот эти ключи в пределах 500 рублей, а этот уже придется, вот, ну, конечно, дороже заплатить, около 1000 рублей. Но, опять же, это более-менее доступно, чем если сравнивать с Книпексом. К Нипекс я себе позволить, допустим, не могу 6000 там, ключик вот такого плана. 3000 даже за ключик, я вот так не могу себе позволить. Но вот за 1000 можно себе приобрести, и вы себе тоже присмотрите, вы потом будете довольны, что вас выручает вот такой ключ. Везде вы можете подлезть таким ключом в узкие пространства. Если ручку вам не хватает, ее можно удлинить какой-либо трубкой, трубой, естественно. Насадку можно здесь какую-то придумать удлиняющую и удлинить сам этот ключ. Вот такое видео. Кому понравилось, оставайтесь со мной, делитесь этим видео, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь. Всем респект и уважуха. Пока!